Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Радагаст, и сегодня я бы хотел сделать обзор вот этой вот книги «Воины и оружие». Это часть трекнижия под названием «Руководство юного приключенца», которая выпущена издательством Ten Speed Press. Вторая книга э, «Чудовище и создание» она вышла тоже в июле, а еще одну «Подземелье и гробницы» обещают только к концу года, поэтому даже у меня ее пока что нет. Speed Press вообще известна совсем не ролевыми книгами. У себя на полке я, скажем, нашел вот эту вот книгу Рахили Игнатовской с дизайном Татьяны Павловой. Она называется «Женщины в науке». Вот, она, вот эта книга, она более показательна для типичной книги э, ТСП. И, возможно, именно потому, но как-то так получилось, что сами они эти буклеты особенно не раскручивали. А может и раскручивали, но никто не обратил внимания. Так тоже бывает с мелкими издательствами. А сами береговые волшебники, они тоже как бы сильно за них не вписывались, у них свои книги есть, которые продавать надо. Узнал я об этих книгах совершенно случайно, то ли из Твиттера, то ли вообще из Миви. Кто не в курсе, это такая сравнительно молодая и голая соцсеть, попытавшаяся сманить людей после гибели Гугла Плюса. Но что-то у них это не очень получилось, честно скажем, но полторы ролевые коллеги там есть и ради них я иногда туда захаживаю. И даже кидаю туда ссылки на новые выпуски. Ну, так или иначе, попали вы эти книги в область моей видимости, и вот они уже у меня в руках. Формат, как вы видите, немного меньше, чем А4, даже меньше, чем вот для сравнения второй дневник авантюриста, он существенно меньше вышел, но вот даже это еще меньше стало. Но, на самом деле, это как бы не такая уж и диковинка среди ролевых э, книг. Путиискатель тот же э, выпускает практически все свои книги в таком э, виде тоже. Но это просто забавная комбинация такого карманного размера и твердой обложки. Что удивительно во всем этом трек это первая известная мне попытка объяснить ролевые игры, в данном случае пятую версию «Подземелья и драконов», исключительно словами и картинками, без каких бы то ни было цифр. И даже упоминания того, что какие-то там дайсы и числа вообще бывают. Были, безусловно, такие попытки, в том числе и довольно успешные, в виде статей и руководств. Еще в Фидонете были, и интернет ими завален. Но вот так, чтобы вот книгой, да еще и вполне годно напечатанной, я лично не знаю. Если знаете, пожалуйста, напишите. Первая часть книги посвящена фактически выбору расы. Ну там, нации, племени, народу. Делается это на чистом, что называется, флаффе. Но, кранчам и флафам или на русском хрустящей и пушистой частью игры, всегда называли части с там, четкими правилами, игромеханикой, плюсиками всякими. Это то, что хрустит, а все остальное, это, это пушистая часть. О том, что там дварфы отпускают бороды, что двергары обиделись на Марадина, что у Кенку украли голос, что... Кендеры вороватые и что-то бакси любопытны и так далее и тому подобное. Не знаю, с чего это пошло, возможно, из английской поговорки хрустеть числами, как синоним быстро считать. Ну вот, здесь как раз это сплошной флав. Текст и картинки. Всего племен здесь в сравнительно небольшой книжонке уже 12. Это довольно много и это, конечно, Хорошо. Из них четверо совсем классических, четверо таких, про которые, ну, Аксакалы еще могут вспомнить, когда они появились, и четверо совсем уж сравнительно недавно введенных. Это вслух не произносится, это я вам вот сейчас, как главный сексу... в смысле, Аксакал, заявляю. И это тоже хорошо, как бы хорошо не шли на ютубе археологические видео-выпуски о том, что там из чего произошло, да как развивалось, это дополнительная информация, которую, чтобы оценить по достоинству, нужно уже хорошо въехать в это хобби. Цеплять новичков надо чем-то еще. Поэтому все эти дизайнерские рассказы в стиле Марка Пола о том, что они, что они посетили э, по пути к цели, и как они их там почти съели, и сколько раз, надо из них безжалостно выпиливать и оставлять уже для дополнений. Итак, для каждого племени здесь дается тройка и таких полувопросительных утверждений, служащих индикаторами для того, чтобы понять, хотите вы вот такое вот сыграть или не хотите. Я, вам, я их вам сейчас перескажу на свой лад, за дословную точность руку на отсечение не дам, но смысл кое-как э, сохраню. Хотите дословно, покупайте книжку. Итак, человек, это э, если вы хотите оставить след в мире, если вы живете настоящим, строя планы на будущее, и если вы храбры и тщеславны. Значит, вот такой вот вид у них на, на человека. И здесь нарисован типичный такой человек из подземелья, с факелом, там сумочки всякие у него на, и так далее. Вот, дальше идет дворф. Если вы цените работу и семью, запомните это, нам еще потом понадобится, таите порой обиду и всегда ищите сокровища. Ну и нарисован такой дворф. ну Дварф как Дварф, с киркой, которая ну, реально больше его в плечах, и на... там еще целая гора монет и череп дракон Дальше идет эльф. Там все такое с розочками и с веточками. Вот. И если вы любите магию и загадочные тайны, если вы чувствуете себя старше своих лет, и если предпочитаете дипломатию физическим столкновением. Здесь я уже не так согласен, то есть э, не чувствуете себя старше своих лет, а старше, чем выглядите. Если эльфу 200 лет, он не чувствует себя на 700, ну если там, я не знаю, ревматизм его не мучает. Но он выглядит на 20, а э, на самом деле ему 200. И так на 200 он себя и чувствует. Вот. И тоже дипломатия, физические столкновения, как бы есть у нас дипломатия, есть какие-то физические вещи, то есть социалка и боевка, скажем так. А есть у нас столкновение и не столкновение. То есть тут не совсем, не совсем понятно, возможно, это специально отдается просто на, на откуп читателю. Что увидишь, то, то дальше потом и игры. И дальше идет гном с, таки, с такой вот картинкой. Значит, Гном это если вы очарованы тем, как устроен мир, если вы иногда болтаете без остановки, или если вас тянет посмотреть мир и найти новых друзей. Глядя на эту тройку, мне становится вполне ясно, почему такие гномы мне в Сальвоблюзии, в Циклопах и Цитаделях не понадобились. Потому что частично это, в общем-то, свойственно всем расам, а частично это уже отдано на откуп каким-то другим. Дальше начинаются немножко более странные расы, и первая из них идет полуэльф. Полуэльф это если вы импульсивны и задумчивы, если вы чувствуете себя между двух миров, если вы цените самовыражение и свободу выше социальных уз. Значит, вообще вот эти полуэльфы, они растут, конечно, из Толкина. Там были э, персонажи типа Элронда, которые должны были выбирать вот им идти по эльфийскому пути, и, значит жить долго и счастливо, насколько получается. Либо выбирать человеческий путь и тогда жить может быть недолго, но активно и умирать э, вместе со своими друзьями, которые тоже люди, не хороня их десятками поколения за поколением вот но ну, полуэльфы в ДНД они как бы никогда меня лично мне лично не, не казались такой какой-то привлекательной расой но в данном случае вот чувствуете себя между двух миров это вот что-то что-то показывает и заметьте импульсивный и задумчивый это не следует напрямую из того что у меня там папа эльфилька а мама э, мама человек это просто такое дополнение ну и вот такая вот э, оценка самовыражения и свободы выше социальных уз, это довольно забавный взгляд на э, как раз вот такой разрыв между двумя мирами. Дальше у нас идут полуорки, и полуорк это, ну, практически то же самое, что полуэльф, но только с орком, с одной стороны. Но, с другой стороны, в красивую романтическую любовь орка с человеком уже верится гораздо сложнее, а делать целую расу с намеком на то, что, возможно, там как бы было, было до некоторой степени, во всяком случае, насилие, это довольно ну, спорное решение. Но так или иначе, значит, что тут написано у нас, что вы живете эмоциями, что вы целеустремленны и упрямы, и что вы действ цените действие важнее, э, выше раздумий. Вот. Ну, вполне, вполне рабочая такая э, тройка. И дальше в э, полу разы попали еще половинчики, да, э, полуорков, кстати, нарисовали нам синими, уже, э, уже и зеленый видно нельзя. То есть коричневым было нельзя, потому что э, на э, что-то другое похоже. Э, почему нельзя зеленый, я, честно говоря, сомневаюсь, но вот теперь они в синий пошли. И дальше там практически все тоже будут. Кто странный, тот синий. Ну, так художник увидел. Значит, пошли у нас половинчики, чтобы вы в каждом видите добро, вы цените семью и друзей выше славы и богатства, и смело смотрите в глаза опасности. Вообще хорошо, но как бы про семью выше всего остального оно у нас уже было. И вот оно у нас возвращается, и это еще не последний раз, когда оно вернется. Дальше у нас идут драконорожденные, которые были введены еще давным-давно в Эбероне, но сейчас как бы они, но они все еще являются экзотическими, скажем так, хоть и не свежевведенными. Вот. Что у нас про них написано? Что если вы горды и непокорны, если вы ставите Семью, опять-таки, что же еще? Превыше всего, и если относитесь к себе строже, чем к окружающим. И здесь как бы, ну, именно им, если знать всю историю драконарожденных и знать их весь остальной, детальный флав, то понятно, что семья к ним относится весьма, весьма хорошо, потому что это... Один из важнейших э, аспектов именно этой расы, что они все там живут такой одной семьей, одним кланом, и каждый стоит за всех остальных. Ну и вот от, отношение к себе строже, чем к окружающим, это довольно, довольно забавная э, добавка к этому, надбавка. Но на самом деле, конечно, почему люди будут играть нарожденных? Потому что они горды и непокорны? Ну, может быть. Явно не потому, что они ставят семью выше чего бы то ни было другого. Они будут играть в Даконорождённых, потому что им не разрешают играть просто драконами. А это, в общем-то, почти игра драконов. Про это тут в тексте как бы есть, но вот в эту тройку как бы это не вошло. Хотя на самом деле, если было бы по-честному, то это был бы первый же пункт. Из экзотических рас у нас первая идет Кенку. Кенку это такие гуманоидные вороны. Пункт первый. Мечтаете ли вы иметь крылья? На все ли вы пойдете ради достижения цели и что вы хорошо маскируетесь? Значит, мечтаете иметь крылья, это довольно плохая причина играть кемку, потому что, спойлер-спойлер, э, крыльев вам не дадут. Вам дадут расу, которая обижена за то, что у них крылья забрали. Но это как бы не совсем, не совсем честно и не совсем то, чем хотелось бы играть. И как бы маскировка и мимикрия это тоже ну, это последствия того, чем является Кенку. И ну, не совсем, я бы сказал, хорошо выражает именно вот квинтэссенцию самой, самой раз. Далее у нас идет Табакси с картинкой, немножко издали напоминающей Льва Бонифации. По жизни вас ведет любопытство, люди считают вас непредсказуемым, и вы вечно прыгаете с одного увлечения на другое. Ну, как бы, так, значит так. Если у вас АДХД, играйте табакси. Далее идут тифлинги, которые, в общем-то, в ДНД очень давно, но сравнительно недавно их э, перестали бояться выталкивать на передний план и предлагать честно. Первый пункт. Имеете ощущение, что вы не вписываетесь куда-то. Если вы подросток, играете тифлингами. Второе. Вы привыкли рассчитывать только на себя, если вы подросток, играете тифлингами. И следующее. Это вы доверяете близким, а остальных держите на расстоянии. Это такая большая заплатка на том, чтобы не все подростки шли играть тифлингами и чтобы не все тифлинги отдавались бы подросткам. Но на самом деле заплатка довольно топорная, потому что, ну, что значит э, всех, кроме близких, держите на расстоянии? Близкие они на то и близкие, что вы их не держите на расстоянии. Если бы вы их держали на расстоянии, они были бы не близкими, а, не знаю, далекими. Или, во всяком случае, не близкими. Ну, странно. Ну, ладно. И последняя раса это Тортль. Тортль ввели где-то два года назад для одного из модулей, и с тех пор... С тех пор вот, эти береговые волшебники, эта фирма, она, в общем-то, очень, очень испытывает большие трудности с тем, чтобы найти художников, которые, как бы, которые нарисовали что-то бы отличное от черепашек-ниндзя, или вот в данном случае, это как бы, если показать это русскому человеку, то сразу понятно, что если любите лежать на солнышке, и чтобы рядом львеночек лежал и ушами шевелил, то играйте тортлями. Очень серьезная и э, важная раса. Но так или иначе, значит, что здесь написано? Что вы дружелюбные, и адекватны, вы очарованы красотой и разнообразием природы, и вы любите домашний комфорт, но мечтаете о том, что лежит за горизонтом. Ну как бы вполне, вполне может быть, то есть такие вот э, хиппи-барды получились вместо, э, вместо мутантов. Ну, э, можно, конечно, но проблема, конечно, с тортлями продолжаются. Это не так уж, не так уж просто их э, ввести в, скажем, дынодышный канон. Далее у нас идут классы. Их не такое здесь разнообразие, как нации, всего 6 штук. Но это может тоже хорошо, не пугать читателей сразу, пусть сначала как бы подсядут. Из-за малого числа классов, потому что чисто по страницам книжка, в общем-то, еще только началась, а мы уже на черт знает какой э, минуте обзора, они позволили себе под каждый класс отвести еще дополнительные две страницы с эталоном, то есть как бы прославившимся персонажем этого класса, представителям, который показывает, что может получиться из вас, если вы этот класс э, для себя выбираете. Скажем, вот кто такие э, воины мы на напишем, а вот эталонный дворский воин Бруэнор молот в руках у которого почему-то вовсе не молот, а топор. Ну да, кто ж его будет спрашивать эпичного такого, куда он свой молот дел Ну и персонажи эти довольно сделаны неплохо, более-менее, с иллюстрациями разной степени шаблонности и полезности. На них я сильно останавливаться не буду, но опять же пройдусь по тройке индикаторов для каждого класса, потому что это хороший вклад именно этой э, книжки. И здесь вот такой вот Photoshop есть шести различных классов. Первым у нас идет Варвар, конечно. Это вы бесстрашно глядите в глаза опасности, вы любите природу больше крупных городов и вы иногда поддаетесь ярости. Эм, ну, да, неплохо. Хотя как бы для любви к природе у нас там уже кое-кто был. Ну и э, Тортель варвар это было бы довольно, довольно забавно, конечно. Снова мы вернемся к э, Черепашкам Ниндзя, как бы не хотели. Далее идет воин, и воин это вы любите идти в атаку, вы прямолинейный и всегда на чеку, вы хладнокровный в критических ситуациях. То есть это такой как бы старый солдат, который не знает слов любви. Ну, картинка довольно, довольно спорная, но в конце концов, почему бы и нет. Дальше после воина у нас идет монах. Картинка на него э, ну, совсем неудачная, то есть там такой не очень, не очень пропорциональный. Пушкин нарисован с э, палкой с с которой свисают какие-то какие штуки и с блюдечком не знаю зачем ему блюдечко там молока может ему туда налили но э, да это их понимание монах значит монах это что вы хотите овладеть мистической внутренней силой ну это понятно что вы ловки но сильны не ловки они а сильны как будет потом с плутом а ловки но сильны как бы. сразу привлекают что э, и вы можете выдержать монастырскую жизнь. Вот тут я не совсем с ними вообще согласен, потому что это нечестно. Я не видел, ну, опять-таки, если вы видите, напишите мне в комменты, я с удовольствием исправлюсь. Я не видел ни одного, ни модуля, ни компании, ни даже примера с монахом, который продолжает жить нормальной монастырской жизнью. Это как бы молиться, поститься, слушать радио и из блюдечки молочко пить. С палкой махать, я не знаю, еще что-то, но подметать пол в э, монастыре. Но как бы монастырская жизнь это монастырская жизнь, это как бы вот у нас есть какие-то какие стены, ворота на замке, и там мы занимаемся какими-то штуками, и мы специально заперлись, чтобы нам никто не мешал. Нет, обычно приключения с монахом идут, что монах уже ушел из монастыря и чего-то там он делает. Возможно он ушел ненадолго и а потом вернется, возможно он совсем ушел, возможно его выгнали, но так или иначе модулей про монастырскую жизнь я не видел. Далее у нас идет паладин. Это вы хотите служить благому делу, вы с одинаковой радостью помогаете друзьям и разите врагов. Куда же без этого? И вы хотите быть лучшим среди людей добра. Ну и картинка здесь такая расстроенный негр смотрит вверх и делает бровки домиком. Видимо, видимо меморай себя побольше выпрашивает. Вот. Дальше у нас идет рейнджер. Рейнджер у нас чувствует себя как дома под открытым небом. Всегда внимательно осматривается и сосредоточен и методичен. Ну понятно, то есть рейнджер такой, как вот в последних редакциях у нас есть. Ну в общем-то такой техасский, но лесной. И последний класс это плут, это что вы любите скрываться в тенях и удивлять друзей и врагов, что вы скорее быстры, чем сильны, и что мозг ваш также гибок, как пальцы. Ну и картинка с таким плутом, который куда-то там летит на, на веревке, с кинжалом в зубах. У кинжала, кстати, неправильно нарисована с не в ту сторону по проекции. Ну, да, на этом как бы, основная часть книжка, опять-таки, это, ну, где-то половина страниц, но основная часть книги на этом завершается. И дальше идут все более мелкие детали. Сначала авторы снова э, собирают все классы в единую диаграмму, довольно, э, довольно полезную, о том, э, кем играть нужно, в каком случае. Затем дается набор удобных происхождений, от солдата или там народного героя, э, отшельника до иностранца. И э, э, довольно подробно разбивается одежда, и тут как бы, ну, аммунирование, разновидности оружия, доспехов его классифицирующих. И здесь иллюстрации продолжают показывать как бы нехватку штата. Опять вот эта ниоткуда взявшаяся кожаная броня, клепанная кожаная, совершенно на кожаную не похожая, пластинчатый доспех вывернутый наизнанку, полные латы составлены по никакой причине из десятков частей и так далее. Из чудови здесь показано одно, это ржавильщик, после которого книга начинает уже неминуемо идти к концу. Монстров гораздо больше во второй э, книге. Ну вот, как-то так. Э, книга, в общем-то, довольно неплохая. То, что я вам э, про, продекламировал из нее, это, э, по-моему, вполне, э, вполне неплохой подход к тому, чтобы объяснить, что, чем вообще отличается там один народ или одна, э, одно племя, одна раса от другой в мире подземелья и драконов, чем классы друг от друга отличаются и почему вы хотите выбрать одну э, или другую. Вот, ради этого, в общем-то, книжку, в общем-то, стоит э, читать. Спасибо за внимание, с вами был Радагаст, если понравилось, ставьте лайки, тогда сделаю обзор второй книжки на следующей неделе. Спасибо, всего доброго!